Торет Фэмили обороняются, естественно здесь э, гораздо более сильной стороной является э, сторона обороны и как вы можете э, заметить, как вы можете догадаться, Торет Фэмили начинает в сильной стороне, первая Пистолеточка остается за ними. Собственно, ребята, которые играют в этих командах, давайте, наверное, познакомимся с ними чуточку поближе. Так, и одну секундочку, я сейчас выведу э, достаточно важную информацию, которая почему-то куда-то вдруг спряталась. Вот так, и вот теперь у нас все будет написано красиво. Э, Серега, Белый, Серега Белый, привет тебе от Морфеуса и Акати... Акатини, привет тебе от Вани Зубовича. Провайдер съел провода. Не говори просто... Падла, вот иначе сказать не могу 2-0 а, Собственно, Волоконовский Влак... Это юзер 098. Естественно, его настоящий никнейм, -ник, к сожалению, я не знаю а, Тиммейтом его является Петя Гусь а, Это очень серьезная заявка на победу Ну а у команды тарет Фэмили Несомненно, это Фишбон и Койра Именно эти ребята Будут сегодня определять, кто же куда вылетит Или не вылетит Но проигравшая команда турнир покидает, увы, и получает только випочку только випочкой э, здесь все и закончится Для проигравших, естественно Ну что ж, молотов, кстати, достаточно неплохой Молотов под юзера сейчас прилетел Бывают, бывают, конечно, молики и получше Но на 10 хп тоже, в принципе, не ошибка Скаут э, в руках Койры, первое попадание по сопернику есть, и вот оно второе, и тем временем Фишбон справляется на монстре со своим соперником, это 3-0. Э, к слову, если вы ожидали, что здесь, дорогие мои друзья, будет происходить э, матч формата напарники, нет, к сожалению, на платформе fastcap.net не предусмотрена игра до э, 8 раундов, ну до 9 там, да, если я не ошибаюсь, и этот матч также будет проходить... Полностью а Стрим лагает, потому что давайте Я, наверное, за закреплю это сообщение да? Нет, не буду закреплять Стрим лагает, потому что провайдер У меня, простите меня, нехороший человек Записи лагать не будут, но стрим Увы и ах, вынужден лагать Потому что провайдер Просто резанул мне скорость прям перед Трансляцией Петя Гусь остается ввиду гибели своего тиммейта В соло, позиция на монстре Не настолько, конечно, сейчас перспективна Учитывая, что еще и потеряна бомба а она, как, почему заставка на стриме до сих пор э, обновить страницу, товарищ, у меня уже здесь давным-давно игра идет 4-0, в общем-то 4-0 Это, короче, просто, ну, бомба Бомба, просто бомба Чтобы вы понимали, нагрузка на моем ПК сейчас, в данный момент э, Не превышает 10%, то есть у меня абсолютно все хорошо Но скорость при этом, скорость Скорость изначально, которая должна стоять в районе 40 тысяч Упало до 5, поэтому вы испытываете, к сожалению, неприятные лаги Но вы уж простите меня, дорогие друзья К сожалению, это зависело не от меня Ну и теперь медленный раунд в исполнении игроков атаки Обжечься четыре раза пришлось им А соперников, и, увы и, ах, поделать здесь, к сожалению, ничего нельзя Черт возьми, вот все, не слава богу, надо же, вот чтобы именно сейчас и взял... Я прям расстроился, задеморалился. Простите, дорогие друзья, качество трансляции... Вернее, качество моего настроения напрямую, конечно же, зависит от качества трансляции. Если происходит подобная история, я, к сожалению, очень сильно расстраиваюсь. Что ж, Торет и Фэмили забирают пятый раунд. Пока все происходит так, как, наверное, и должно происходить в рамках карты Overpass. При учете, естественно, розыгрыша. Точки Б. А 2 на 2, как известно, разыгрывается именно эта позиция. Ну и снова как бы разбегаются, конечно же, по точкам В общем-то, 2 на 2 на самом деле матчи весьма и весьма такие специфические Как бы комментировать, там по факту особо-то нечего Фишбон забирает первого и должен был, конечно, забирать второго Но юзер с 34 хелспойнтами все-таки выжил и смог забрать своего соперника Теперь он отправляется на зигзаг, а здесь в упоре уже Койра встречает Ну, читаемая на самом деле ситуация Странно, что юзер не смог ее прочитать на мой взгляд, конечно, то, что его будут поднимать с зигзага, было весьма и весьма очевидно. Но факт остается фактом. Это 6-0. Таймер продолжает отсчитывать секунды до конца фриз тайма. Он заканчивается. И снова ребята разбегаются по позициям. И появляется скаут у Пети Гуся. Он понимает, что его соперник постоянно пикает монстра. И, наверное, стоило бы попробовать... Забрать его на дальней дистанции Увидел, по-моему, кусочек ноги Увидел кусочек ноги уже второй раз Ну и Фишбан, в принципе, если... А Фишбан, скорее всего, кстати, своего соперника-то и не видел Ну, Петя Гусь Выстрел И попадание в Петю Гуся 31 хп остается у игрока атаки Ну и Фишбан, естественно, если не самоубийца... Лезть напрямую, по идее, не должен Однако Койра, видимо, включает режим Суицид и отправляется Чекать монстра Ой-ой-ой-ой, юзер, какое попадание в Койру 30 хп у одного игрока атаки 31, у второго здесь главное не открываться И Фишбан не сразу Понимает, что главное не открываться Но, кстати, минута до конца раунда И неужели Фишбан пойдет пушить Но это верная смерть Если так, то это верная смерть но не пойдет вроде, или пойдет Тайминги, тайминги, что сейчас произойдет По таймингам, а по таймингам Фишбан Очень вовремя открывается Как раз таки в тот момент, когда соперник И не ждал этого 7-0, впервые, в принципе, за этот матч Волоконовские были близки к тому Чтобы выиграть в раунде Но, к сожалению, только лишь Были близки Увы, ах, этого немножечко не хватило а чё стрим 20 при? Привет! Вот каждый, наверное, кто будет заходить, будет задавать этот вопрос. Наверное, правда, уже стоит закрепить сообщение. Провайдер, пидорас! Вот давайте я вам просто скажу вот так. Провайдер, пидорас, запишите это, сделайте из этого клип. И каждому, кто спрашивает этот вопрос, просто перекидывайте этот ответ. Просто провайдер нехороший человек Записи будут опубликованы на канале И будут опубликованы они, дорогие друзья, без лагов Энтри фраг за Фишбаном. Ну и последним, как обычно, остается Петя Гусь. На этот раз, кстати говоря, Петя вооружается СГшечкой. И на дальней дистанции снова с Петей лучше не стреляться. Его нужно подпустить, конечно же, как можно ближе. Ну, однако, и правда, Фишбана, в принципе, это не останавливает, да. 8-0, дорогие друзья. Вот такая вот история. Первая половина остается за коллективом Тарета, А вообще, по факту, конечно же, в режиме 2 на 2 уже должна была произойти смена сторон. Так как матч должен быть укороченным. Но для этого нужно играть на проекте GameFrame. Там, насколько я знаю, 2 на 2 э, сделан именно в режиме напарники. То есть э, укороченное количество раундов. И при этом, при всем... Да, есть, конечно, проблема то, что сервера находятся за пределами России. Поэтому есть небольшая тонкость в том, что будет чуть-чуть полагивать Фишбан снова убивает юзера 1217, а Петя Гуся вновь со скаутом ждет хоть кого-то, хоть где-то А чего поделать, кроме как ждать, больше ничего и не остается Провайдерские приколы не говори Провайдер настолько тварь, что просто тварь Что еще сказать? Ну что, дым, отрезающий Петю, полностью лишает его вообще какой-либо мобильности. Ну, что ему теперь делать? А его, кстати, бегут пушить. Ну, прибежал, да. Фишбан решил продемонстрировать, что он огромнейший молодец. И с ножом просто прибежит, зарежет. Ну, в результате как бы расплатился своим собственным лицом за э, столь дерзкое поведение. Что, кстати говоря, справедливо. Очень справедливо. Осуждаю <смех> Ну да, да, да, я же сказал грубое высказывание Итак, Петя Один на один с Койрой. И Койро при этом пока не понимает, где соперник Но все-таки Петя здесь, к сожалению, уступает Позиция у Коира была Немножечко лучше, учитывая просто В принципе, факт того, что он находился В позиции, он ждал своего соперника А игроку атаки предстояло Только лишь найти Только лишь найти Своего соперника, но он немножечко Не справился с этой задачкой Задачка была, кстати, сказать, не из легких. Далеко не каждый мог э, догадаться, где будет оппонент. P90 и АВП. Наконец-то Пети хватило на нормальный девайс, а то все, скаута да и скаут, а Теперь, собственно, с Авик-то можно с одной пульки кого-нибудь уложить на лопатки. Но тут, конечно, вопрос получится ли. Койра зачекал оппонента. Выход и отличное позиционирование прицела Минус от Койра, юзер погибает И на это же место открывается Петя со снайперской винтовкой Как вы знаете, Фишбана уже в живых тоже нет Правда, непонятно, почему его нет в живых Потому что его, в общем никто не убивал Но он умер Забавненькая ситуация, забавненькая Ну, кстати, позиция Койра вполне себе может быть нечитаемой В таких условиях Бомба лежит Хаешечка ну, здесь бы, конечно, хорошо свапнуть девайс на что-нибудь поинтереснее. И да, кстати, происходит свап девайса в руки. Переходит по 90. И вот теперь уже Койра может оказаться в читаемой позиции. Но, черт возьми, он чувствует. Он чувствует передвижение соперника под монстра. И именно здесь его ждет. Боже мой! Ну, это сумасшедшее везение для коллектива Торетто Фэмили. Койра просто бесподобно читает... То, что происходит на сервере это круто это действительно здорово что ж 10-0 к сожалению для волоконовских возможно будет конечно хорошее что-то во второй половине когда они перейдут в явно сильную сторону но самая большая сложность, конечно, что нет быстрых выходов и э, каких-то интересных. Что за провайдер? Предвый дверь ему сожгу в лучших традициях дружелюбного уголка. Провайдер Ростелеком. Фишбон забрал Петю. Юзер последний. У него в руках МАК-10. Ну, далеко не самый амбициозный девайс, конечно же. В упоре можно было что-то сделать, но, увы, не срослось. 11.0. Ждем, когда волоконовские, наконец-то, проснутся и начнут забирать раунды. Ну и при этом, конечно же, ждем, что провайдер пощадит меня и, наконец-то, вернет мне нормальную скорость интернета. чтобы все было хорошо и мы радовались. Ну, сразу, в принципе, вот этот молотов, который сейчас прилетел на воду, сразу говорит о том, что стопроцентно Тарет Фэмили... Достаточно качественно понимают Что им нужно делать на оверпасе, А вот волоконовские при этом практически пренебрегают Раскидкой Какие-то номинальные флешки где-то даются Но вот зачем эта флешка Зачем эта флешка, если под нее никто не открывается, да, то есть логичнее было бы, конечно, бросить слеповую гранату, ох, а вот это уже что-то интересное Кстати, позиция очень хорошая, но юзер ее полностью прошляпил, и теперь понятно, где находится Петя 12-0, конечно, с этой точки юзер обязан был просто забирать первого, возможно, даже и второго должен был убивать, но стрельба легла немножечко не так, как хотелось бы игроку атаки ну и как следствие, три раунда, в общем-то, остается в первой половине Это не так уж и много И мы с вами отправимся во вторую половину Где Торетт Фэмили уже, конечно, явно доминирует И тут, чтобы кто ни говорил Мне слабо верится в камбэк Но, как кто-то писал в чате Быстренько проиграем и пойдем спать Это, конечно, оптимистичное начало матча Когда вы сразу просто решаете, что, ну, типа, надо не играть, а проигрывать ну, хотя, с другой стороны, трезво оценивать свои силы это тоже нужно уметь Койра забирает Петю и юзер вновь один Но на этот раз, конечно, юзер не с маг десятым, это поприятнее Тем не менее, перестрелять Койру не выходит Даблкилл от игрока обороны 13-0 Пока что, к сожалению, ну, далек матч от идеала Что уж здесь поделаешь Там вон тоже у ребят какие-то проблемы. У одних из участников э, свет у кого-то отключили. Ну, то есть, э, один игрок готов играть, а у его тиммейта просто отключен свет. И как вот, скажите, человеку э, играть? Сегодня просто все звезды сошлись таким образом, что невозможно. Что просто невозможно провести нормально турнир ребятам, а мне его нормально прокомментировать. Провайдер у меня рубанул. Интернет, а у кого-то кто-то рубанул электричество. Ну, просто супер. Ошибается юзер в своей позиции. Петя со скаутом, вновь, кстати сказать. Я бы обратил внимание на статистику Петя 1.0.13, это просто я к чему? К тому, что со скаута не так уж он часто убивает, чтобы его брать. Скорее, все-таки я бы смотрел в сторону более каких-то... Привычных девайсов, типа Калаша, ну, Галила на худой конец, ну, может быть, какая-то э, фармилка типа, э, типа UMP или P90, ну уж точно не скаут. Обычно люди берут скаут, когда у них очень хорошо с него летит. Петя — это немножко не тот случай, когда хорошо летит. Не в обиду, разумеется, Петру. Он, он пытается, возможно, например, на каком-то паблик-сервере у него игра идет лучше. Возможно, здесь на него давит груз ответственности. Простите, груз ответственности Ну, а, возможно, все банально и просто Его соперники гораздо жестче, чем соперники, например, на тех же самых пабликах Вот сейчас, кстати, Петя делает правильное решение Покупает автомат Калашникова, юзер берет P90 Ну, последний раунд первой половины не сильно на самом деле что-то изменит Да, определенно он, конечно, призван к тому, чтобы что-то поменять в сложившейся ситуации Возможно, дать первый матчпоинт команде Волоконовские. Но пока что мимо калитки проходит юзер. И Петя остается один. Забирает Фишбуна. 74 хп остается у игрока атаки. Против 81 у Койры. Ну и здесь достаточно легкий минус для Койры. Без попадания, разумеется, вот игрока атаки. И происходит смена сторон. Собственно, победителем становится тот, кто забирает 16 матчпоинт. И команде Волоконовский, как вы понимаете, остается взять... Так, а почему... А почему это произошло сейчас? Вот я немножечко не понял. Что... Почему команды поменялись местами? Ну, супер, классика жанра. Так, сейчас. Одну секунду, други... друзья. Надо срочно менять команды местами. Так, это у нас от ArtFamily. Здесь... Здесь... В, в, в, в Господи, Балаконовский, здесь э, все, я все поменял, но пистолетка на, настолько быстро закончилась, что все стало очень и очень быстро и грустно. В общем, 16-0. Вся сложность заключается в том, что в любой момент у меня, к сожалению, может упасть интернет. Потому что, когда обычно происходит проседание, ну, все, собственно, приводится, сводится, вернее, простите, к тому, э, что матч заканчивается, вернее, стрим у меня...